Народ, всем привет! К сожалению, не получилось выпустить очередную рубрику калибровости, но это не помешает сделать микро-рубрику мысли вслух. И мысли у меня заняты сегодня несколькими вещами. Во-первых, это новая кастомизация, да, мы сейчас сравним ее, что было, что будет. А также мы поговорим сегодня про нашумевшую программу поддержки стримеров. Кстати, это мнение у меня немножко отличается от большинства, скорее всего, поэтому, не знаю, ну, можете дизлайкать, дизлайкать, но, как говорится, мысли есть мысли. Обсудим новую винтовку, которая, кстати, будет, скорее всего, подразделение Сиал, а не у какой-нибудь новой ветки, ну но это лично мое мнение. Немножко зацепим новую карту и так немножко пробежимся по игре. Ну а теперь, если вы не против, немножко рекламы секунд 20-30, потерпите, возможно, этот вам пригодится. Хотел бы напомнить, что перейдя по ссылкам под видео, вы получаете скидку в 10% на рыбатоварс сайта всемайки.ру. На сайте внуте сотни тысяч дизайнов, не только Майк, но и Толстого к кружек шапок, да чего там только нет, и все отличного качества. Димас рекомендует. Кстати, скидочки плюсуются. А если не надутить то, что вам надо, всегда можно создать свой дизайн. Первое, что хотел бы обсудить, это кастомизация. Судя по скрину, который у меня есть, и, соответственно, по микроролику, который блуждает в интернете, который был официально опубликован в группе ВКонтакте, можно судить, что это не просто очередной камуфляж, раскрашенный, натянутый на оперативника, это все таки новая моделька. Это, соответственно, видно по шлему, да, который опущен, у которого прорезь немножко другая, соответственно, пулемет немножко отличается от алмазовского. там Где-то подсумки немножко сдвинуты, и по этим косвенным признакам это понятно, что это не просто натянутый камуфляж. Это полноценная новая моделька. И, как я думаю, забрал в этот раз не будет подниматься и опускаться. Оно будет всегда опущено. Конечно, в дальнейшем мы все, все ждем, да, что у нас появится при активации обилки алмаза поднять и опустить шлем. Но пока этого нет, но уже такой новый скин есть. Ну, я думаю, что это, скорее всего, все будет платно. Навряд ли это будет сделано в виде какого-то ивента, который надо будет выполнять. Поэтому, народ, готовьте бабосики. Скорее всего, это будет платно. Но ну, это, в принципе, логично и ожидаемо. Но если это ведут все-таки за ивент, это будет шикарно. И как по мне, это даже очень красиво смотрится. Лично я, скорее всего, на алмазы это обязательно поставлю. Но, естественно, вас не призываю, это ваше право. А то, что это будет платно, но это логично, где вы видели, что раздавали модельки бесплатно. Я считаю, что такие вещи надо вводить постоянно в игру. Какой-то микроконтент все равно должен появляться. Да, конечно, я понимаю, что я, вы, мы все ждем какой-нибудь новый режим для PvP, новый режим для PvE, мы что-то это ждем, но... Если один-два человека сядет и будут делать модельку, сильно на производительность появления карт в игре это не повлияет. Поэтому я считаю, что это надо водить. Хоть какое-то разнообразие, но должно быть. И прежде чем мы перейдем к новой карте, снайперской винтовки, подразделения я хотел все-таки обсудить немножко программу поддержки стримеров. Кстати, вы обратили внимание, что скрины новой модельки Алмаза были на новой карте? Если нет, перемотайте, пересмотрите. Так вот, поддержка волонтеров. Лично я к этому отношусь положительно, да, некоторые моменты мне не понравились, но я в этой программе э, лично буду участвовать. Некоторые стримеры отказались, они сказали, что они не продажные, кто-то не подходит по параметрам, кто-то там передумал, что это слишком большие какие-то запросы у них, да, я объясню, почему лично я буду участвовать в данной программе. Сверх больших бонусов даже от того, что я попал в программу, я, конечно же, не получаю, да, плюшек там не так уж и много. Давайте разберем, дают пресс-аккаунт, он как бы у меня уже есть изначально, да, поэтому в этом я не заинтересован публикация в соцсетях, да, это хорошо, но, как для моего канала, большого профита для меня это не влияет. Да, это приятно, когда публикую, да, у меня на, на видео накручивается где-то приблизительно 500 просмотров для Ютуба, но не более того, мой канал и так набирает неплохие просмотры, за это вам, конечно, отдельное большое спасибо. А вот для тех, у кого всего лишь 2500 подписчиков, да, их видео может смотреть не так много людей, да, для них это интересно, для них это развитие, для меня это, соответственно, не развитие, а приятный такой бонус, Которые, в принципе, я и так без программы получаю, если мои видео ну, нравятся подразделению калибра, да, и они их публикуют в ВКонтакте, что, в принципе, это и сейчас происходит. Поэтому здесь я тоже не заинтересован. Готовить ответы разработчиков. В принципе, на канале есть без программы, да, это у меня все происходит, то что у меня уже был один пак ответов. И сейчас я готовлю видео для сбора вторых вопросов. Которые тоже мы отправлю. Без программы это тоже все работает. Это меня тоже как бы не сильно интересует, потому что, ну, это и так у меня уже есть. А вот ради чего я вступил, это очень простые вещи. Во-первых, это эксклюзивные материалы, которыми можно будет поделиться с вами раньше, чем они будут опубликованы в группе ВКонтакте. Плюс будет возможность заранее, скорее всего, потестить то, что будет выкатываться на основу, да, соответственно, протестировать и высказать свое мнение, подготовить видео сразу к патчу, да, чтобы высказать свое мнение. Мне это, как ютубер, гораздо проще. Это экономит мое личное время и позволяет мне более качественно готовить контент, а не быстренько на коленке, да, попытаться там собрать и сразу выпустить видос. Как по мне, это будет влиять на качество конечного продукта. Возможно, конечно, будет стримы с разработчиком, но сильно я на это все-таки не рассчитываю. Может быть, да, когда-нибудь, но... Это будет приятно, это будет хорошо, можно будет все-таки поговорить напрямую, и вы лично сможете на моем стриме задать вопросы. Это не ради этого делается, но это как приятный бонус, да, мне нравится. Важно для меня вещь, как вы знаете, я постоянно что-то у себя на канале или в группе ВКонтакте разыгрываю. Кстати, сейчас тоже проходит розыгрыш, можно выиграть одного оперативника, либо три пака по 2500 э, монет, соответственно... Но этого мало, хочется, конечно, разыгрывать больше, но мой семейный бюджет, к сожалению, этого не позволяет. Как могу, так разыгрываю. Но находясь в данной программе, у меня будет возможность разыграть больше, чем я разыгрываю сейчас. Все-таки бюджет у меня ограничен, а так есть возможность больше дать вам, моим подписчикам. Ну, или просто зрителям, которые заходят случайно на канал. Поэтому в данную программу я иду для того, чтобы получать эксклюзивный материал, делиться им с вами, есть возможность разыграть больше. Вот те вещи, ради которых я иду. Потому что все остальное, по факту, из этой программы у меня уже есть чем же мне придется расплачиваться за вот эти небольшие улучшения для моего канала мат запрещен Ну как вы знаете я и так мало матерюсь поэтому в этом плане я не сильно страдаю а то это материться постоянно не знаю мне мат не нравится поэтому на моих стримах в основном всегда проходят без матов тут я не страдаю использовать моды я их не использую показывать баги игры лазейки хитрости но тут я думаю немножко можно будет вот отойти в сторону и где то что то рассказывать думаю не настолько все будет критично много у кого пробомбило От того, что им запрещается рекламировать проекты конкурентов И сравнивать с ними Лично я планирую играть в разные игры Но это скорее всего будет не шутеры Поэтому в этом плане я не буду их сравнивать с другими шутерами Потому что я лично специализируюсь на калибре Но буду иногда поиграть в какие-то другие игрушки Но это не будут конкуренты калибра Поэтому от этого пункта я тоже не страдаю у меня тоже не бомбит Меня это полностью устраивает Если когда-то я куда-то полезу да, могут мне исключить из программы, но это будет заслуженно, но это будет мое мнение, я так захотел. На данный момент к этому пункту у меня претензий нет, потому что я с этим не собираюсь заморачиваться. Но для многих это, конечно, очень критический момент, и с, это, с этим пунктом я, конечно, согласен. Да, немножко они перестарались, потому что это очень многих ограничивает. С одной стороны, да, я их понимаю, они хотят поддерживать тех, кто поддерживает их. Да, мы немножко, конечно, не перегнули с этим правилом. По поводу того, чтобы показывать статистику своего канала, да, сколько там пришло подписчиков, там лайки, не лайки, в принципе, с этим проблем нету, раз в месяц просто откинуть свою статистику, блин, ну мне не жалко, господи, что там мне скрывать, мне не жалко показать, сколько у меня народа посмотрел, сколько подписалось за месяц, да, и так далее. Это логично, не хотят отслеживать, развивается ли канал, да, если смысл поддерживать данного стримера. Ну, от этого меня лично не бомбить, мне скрывать как бы нечего. Вот с чем я действительно согласен, это лишний пункт про скилл в данной игре. Кстати, я пока ехал домой и хотел писать этот видос, посмотрел видео такого стримера, как роуминг. И я с ним полностью согласен. Скилл не есть показатель качества контента на канале. Потому что есть человек, который может играть средненько, играть очень хорошо. Потому что есть игроки, которые могут показывать не очень высокий скилл, да, средненький, но ну, может быть не очень плохой, но средненький скилл. Но делать очень хороший контент, хорошие обзоры, хорошие там новости, да, неплохие стримы, их тоже смотрят. А есть люди, которые очень хорошо играют, но у них очень мало подписывается людей, их очень мало смотрят, потому что они не делают качественный контент. Высокий скилл не показатель хорошего контента. В этом плане я со многими согласен, этот пункт просто стоит убрать. А еще бы я вам посоветовал побольше поддерживать каналы от тысячи-полторы подписчиков. Именно те каналы, которые специализируются на калибре. Ну, как минимум, давать им просто пресс-аккаунт, хотя бы временно, и посмотреть, как они с ним работают и нужно ли это делать. Потому что больших каналов по данной игре пока нету. Ну, конечно, народ придет со временем, я думаю, но, но все-таки стоит поддерживать те стримов, которые именно специализируются на калибре. Даже несмотря на то, что у них там тысяча-полторы подписчиков. Маленький шанс таким каналам тоже стоит дать. Не говорю, чтобы там... Включить их программу, но как минимум приз аккаунт дать, еще как-нибудь поддержать, все-таки стоит. Все-таки эти люди разбираются в калибре. Теперь хотел бы немножко поговорить про новую карту, которую мы все ждем. Да, это все-таки все вангуш она будет называться порт. Лично мне очень понравился скрин именно момента, когда идет перед штормом. Мне ну, действительно очень скрин понравился, этот концепт-арт. Вот, давайте посмотрим, что же мы видим на этом на этих скриншотах. Да? Во-первых, у нас здесь будет как минимум три направления. Это правая сторона возле воды, центральное и здание. Причем, если смотреть на скриншот, где был оперативник новой модельки, то там видно, что это сделано изнутри здания. Соответственно, внутри здания будет как минимум два этажа. Будет нижний ярус, верхний ярус. Если посмотреть также на скрины, да, то можно будет подняться из центральной части, точнее, из правой части по вот этой вот лестнице. Можно будет зайти в здание, скорее всего, в начале во втором этажу здесь вот и где-то здесь тоже, скорее всего, есть проход. Также мы увидим на вот этом здании вверху э, небольшие металлические заборочки, да, которые ограждают. Скорее всего, здесь тоже можно будет передвигаться. Где-то здесь есть проходы. Даже так посмотреть, сколь что получается, что у нас есть два яруса на всей карте. Соответственно, есть здание до да, центральная часть, где можно пройти как снизу, так и сверху. А также есть правая часть воды, да. Здесь есть подъем скорее всего с двух сторон, стой и стой на второй этаж. Лично по мне, я эту карту очень сильно жду, я делал на нее, ну, большие такие ставки, большую надежду на то, что она получится действительно очень интересной. И хотелось бы, конечно, видеть погодные условия, дождь не дождь, конечно, скорее всего, это могут убрать, потому что компьютер будет не вывозить, но, блин, очень хочется посмотреть, что же из этого получится. Я лично ожидаю, что будет очень классно. Теперь хотел бы сказать пару слов про новую винтовку М95, которая появится в Калибре. Лично я не думаю, что она будет у подразделения 22СПН, потому что, скорее всего, первых это была винтовка, произведенная в США, если меня память не изменяет. А, Во-вторых, у нас э, ну, вряд ли ведут еще новую ветку, потому что у нас неполная 22СПН и недоделанный снайпер США, Сиаловский, как мы знаем. Конечно, да, на скринах у нее там было что-то вроде SCAR, да, ну, с модификацией винтовки снайперской, уж не кидайте камнями точно не помню, говорю по памяти но, как мы знаем, да у ССО снайпера тоже изначально была другая винтовка на ранних концепт но под конец ее поменяли скорее всего у Сиаловского подразделения будет то же самое, поэтому данная винтовка говорит нам о том, что Скоро у нас появится новый снайпер Сиал. Как обычно, как мы уже поняли, да, Сиаловская ветка очень сильная получается. А что же нам известно о данный винтовке? Во-первых, у нас будет урон 112, бронепробиваемость 75, емкость магазина 5, время перезарядки 4, боекомплект 3, плюс один заряженный, получается 4. И режим огня одиночный, продольно скользящий затвор, скорострельность 0.5. Что же нам дадут? Во-первых, нам дадут щеку, да, для приклада повышающая комфортность прицелия. ну это логично, изначально нам будет очень некомфортно стрелять. Мне кажется, патроны с бронебойными пулями, увеличивающие бронепробиваемость снайперской митовки на плюс 15, отлично, конечно. А также у нас увеличится количество магазинов для нашего спецсредства, какого еще точно неизвестно. Но слово «магазин» наводит на такие мысли, что это явно будут не мины. Чем же будем расплачиваться за эту чудовищную огневую мощь данного снайпера? Ну, начнем с того, что, во-первых, у нас будет негативный эффект при стрельбе с данной винтовки. Если мы будем стрелять без сошек, то мы будем получать негативный эффект в виде увечья. Это невозможность использовать рывок 2,5 секунды. Замедление, скорость передвижения снижена 2,5 секунды. Соответственно, в чистом поле данный снайпер явно стоять не будет. Он будет искать какие-нибудь укрытия. Ну, блин, по факту на то он и снайпер. Да, негативные эффекты, конечно, это плохо, но, как по мне, это не очень критично Редкий снайпер после выстрела куда-то быстро пытается убежать Если это не момента, когда он выходит, в принципе, на ближнюю дистанцию, да, чтобы кого-нибудь шотнуть, если у него нет другого выбора Также мы расплачиваемся тем, что у нас всего лишь 4 магазина Это как бы мало на весь бой Особенно если вы играете в ПВЕ режиме, то, мне кажется, этих патронов будет маловато. А судя по нашей скорострельности, этот оперодинник все-таки больше будет подходить для ПВП режима, потому что в ПВЕ режиме с такой скоростью стрельбы она будет медленнее, чем у того же Курта. Ну, многие, много вы не настреляете, конечно. Кстати, негативный эффект можно будет немножко снизить Для этого надо вот поставить дульный тормоз И это нам даст уменьшение нашего урона минус 10 Бронепобиваемость падает всего лишь на 5% И длительность негативных эффектов снижается до полу-полторы секунды Тут у нас есть выбор, больше дамажим и страдаем от негативки Либо снижаем негативку, на меньше дамажим Как я думаю, в основном все-таки все будут выбирать Чуть-чуть снизить урон, но не страдать от негативного эффекта, несмотря на то, что он все-таки небольшой. Почему я так думаю? Да потому что в данной винтовке и так очень высокий урон. 112. Это мы еще не берем коэффициент урона в голову и тому подобное. Данный снайпер сможет убивать всех, соответственно... Снайперов понятно, штурмяков понятно, медиков, ну, понятно, тем более, он сможет шотнуть в голову поддержку. Я так думаю, почти любую поддержку выживет, наверное, только под своей обилкой какой-нибудь Алмаз, Штерн, да, в принципе, и все. Думаю, тут даже Барт никого не спасет своим наложением минус 30 входящего урона. Поэтому в основном, в основном, мне кажется, все будут использовать именно чуть-чуть сниженный урон и бронепробития, но будут стабильно стрелять в тело. Ну и естественно, данный оперативник не будет продаваться сразу за простые кредиты, он будет продаваться за деньги. И только со временем, я все-таки надеюсь, данный оперативник у нас будет общедоступным, потому что это будет уравнивать шансы. Но еще раз повторюсь, данный оперативник не будет так просто в освоении. Думаю, его реализация будет посложнее, чем какого-нибудь Курта либо Сокола. Далее хотел бы обсудить момент, который разработчики написали в посте про травника. Там написано следующее дословно. Напоминаем, что подобная схема изменения цен в будущем не исключается, но и не является постоянной. Это имеется в виду, что купленный оперативник за деньги со временем переходит в раздел оперативников, которых можно будет получить за игровую валюту. Что же это может значить? как я думаю? Ну, во-первых, это может значить, что первый пакет, который приобретали игроки в виде там бурбона, сокола и тому подобными, они не будут продаваться за кредиты. Их, возможно, ведут за какие-нибудь ивенты, либо заново пустят их на продажу. В принципе, это их не право, они не обещали, что конкретно будут за горовые. Вот реально, они не обещали, народ, поэтому... Многие писали, многие бомбили, что вот, они обещали вести их за серебро. Не обещали. Они сказали, это один из вариантов. Поэтому... Как их ведут обратно, до сих пор, честно говоря, не ясно. И я думаю, что возможно, возможно, их либо, либо будут еще раз продавать, либо будут их запускать по каким-нибудь ивентам. Дальше, что еще может это значить? Например, тот же самый кит не выйдет у нас в игровых э, деньгах, да, в кредитах. Он выйдет у нас, соответственно, только за золото. Будет постоянно висеть в золоте в игре. То есть на сайте он пропадет, например, но в игре останется только в золоте. Такой вариант тоже возможен, и это, в принципе, тоже приемлемо. Мы к этой схеме уже привыкли, да? Заплатил, играешь. Вот. Будет ли таким оперативником повышенный доход? Ну, не знаю, не знаю. Все, конечно, может быть, но предпосылка в этом плане, если будет только за реальные деньги, уже есть. Но как она будет на самом деле, конечно, еще неизвестно. Многие, конечно, опять начнут бомбить. Ай-яй-яй, как так? Они ввели такую схему и сейчас ее прекращают. Но давайте сделаем вывод. Никто никогда не сделают идеальную схему. Одним мне нравится, что они заплатили деньги, а потом этот оперативник появляется в кредитах. А другим мне нравится, что а, перестанут давать продажных оперативников за кредиты. Соответственно, вот две категории людей, и ни одной из них нельзя угодить. Главное, чтобы разработчики нашли баланс в количестве выпущенных оперативников за деньги и количество оперативников доступных за серебро. Вот если они надут этот баланс, то все будет идеально, я думаю, всех все устроит. Кто хочет бесплатных, будет получать бесплатных, кто хочет платных, будет покупать платных. Надеюсь, у них это получится. Вот еще раз, надо реально варьировать. Либо двух платных вести и двух бесплатных, либо оставить такую схему, которая есть сейчас. Но какая же все-таки схема будет более идеальна? Кстати, можно обсудить на очередном какой-нибудь видосике, почитать ваше мнение и подумать, какие же варианты желаете увидеть именно вы. Мне это даже, честно, очень интересно. И сойдутся ли у нас мысли в данном видео или нет. Ну и напоследок хотел бы поговорить про двух оперативников. Это Травник и это Перун. Травник, соответственно, у нас появился 4 числа. Ее сумма, соответственно, адекватная 37 500. И 18 марта у нас появится Перун и у него сумма... Неадекватная за его обилку, за самого оперативника, она реально неадекватная. Это 55 тысяч серебра. С одной стороны, все логично. Данный оперативник стоил 3500. И, соответственно, если переводить его в обычные кредиты, получается 55 тысяч. С одной стороны, логично. логично, Но ценник для данного оперативника все-таки не э, соответствует реальности. Потому что данный оперативник очень сложный. Он нуж нужен только скилловым игрокам, кто сможет на нем нормально играть. Все простые люди, которые его покупают, в основном он не нравится, потому что он сложен в своей обилке. Лично данный оперативник мне понравился, но я его не рекомендую. Как по мне, он один из самых сложных из тех, которые появились в этом пакете на продажу. И, соответственно, он такой неоднозначный. Селяет надежда то, что разработчики упоминали, да, что они будут, если не ошибаюсь, в начале года или в первом полугодии немножко что-то со штурмовиками делать, как-то их балансить, И если они сделают перуна более играбельным, то, соответственно, может быть, оно и будет того стоить. Но лично я бы данный ценник снизил хотя бы до 40, ну, хотя бы 45, явно не 55, потому что ну за 55 можно купить гораздо более дешевого и стабильно хорошего оперативника, а именно не Перуна. Потому что Перун, как по мне, немножко-немножко недоделанный, недобалансенный оперативник в плане использования его обилки. А насчет травника, да, все идеально, все хорошо. 3750, это адекватная цена. Кстати, вот, вот если бы травника сделали за 5 тысяч серебра, я бы, если честно, еще понял, потому что травник действительно очень хороший. Да, конечно, но, ствол у него там прыгает влево-вправо, иногда да, там не очень а долго стрелять на обоих всего. Хотелось бы сказать, что данный оперативник заточен Но ну, под в плане но труппы, того, что это а, как его по мне лучше. Это не значит, что он плохо в ПВИ, а там иммуникомпонента, чем Микола. Дело в том, что вот спецспособность заточена именно под ПВП. Поэтому данный оперативник может, в принципе, Никакого. потому что, ну, зато в ПВЕ нам не, не жалко тратить стамины, мы можем докопаться с собой, носить их во всех. Поменять ценник, но мы не бы только с повесткой солнцем, я надеюсь, и что когда-нибудь будет со временем, они ведут, ну, экономику, и, соответственно, цены. Мы вводим, что мы с хорошей скорострельностью, все такие. Я бы Наш магазин мы постараемся за 2,75. Вот такие вот мысли у меня были в голове по поводу вот этих новостей. Очень интересное внимание, мнение рекуртора под его. Ходится у нас мысли, действительно, не ходится. В чем я был прав? В чем мор на данном месте? В комментариях. То Порой на данный момент броней в голову получается 27, это чуть среднего, группы а в 13. Розыгрыш в розыгрыш 1 1 это розыгрыш одного отмиративника, от также трёх это плод монет, то есть тех, будет розыгрыш честно, бурни, потому что я, я на винтовка можно комфортно на группе, нагибать, надо на близкой, ну или максимум на так что на близком расстоянии мы можем переигрывать нашим соперникам за счет сказок в ремонт в ну и одновременно на секунду, лично у меня нет нарекований, но даже в ремонт эфире мы будем нажимать на кнопки и выбирать случайно по пистолету пистолетка? День пистолет, людей, ничего. по сейчас что сразу 200 переходим 200 человек, в Значит, Тут уже поинтереснее, что есть 30, выбор между оборонительной и наступательной. Это принципе, оборонительный вариант имеет больше радиус, но меньше дамаг. дамаг. А вот наступать на, на мою граната группу, соответственно Вконтакте меньше не на радиус, больше дома Все обязательно тому, что больше радиус, Я лично выбираю и меньше радиус, больше дамаг. Русского спонсора, Я я оставил самый неучтивый разговор про нашу ты Я ему дал Кстати, как по мне, название нее более суперудачное, подкинуть больше людей. Ну no, глупо согласитесь. Ну ладно, не глупо, так, но неудачные мысли. Вот в общем, я считаю, что, что, что данное название посмотрели. надо а, кому понравилось, Кстати, ставьте. Какой вариант названия этой способностей свои... вы хотите? Нет, дизлайк, комментарии, комментарии пишите пишите. И потом им. Я Почему? это скину разработчикам. Нет. Ну а с вами а а был канал Водоводовстримного аннигилятор. Ну что, я немножко.